Всем привет, друзья! Меня зовут Максим, вы на канале Шампончи Геймс, и сегодня я вам покажу, короче, как сделать так, чтобы не надо было вводить отдельные команды. Этот, ну, допустим, вот у нас команда есть на MTA Edit, ну, ёмоня, путаюсь в словах. У нас есть плагин на MTA Edit, и и чтобы я вот выдал себе этот префикс, я его выдал командой, типа, NTE player, префикс и так далее, ну, player, ну, player и префикс. Короче, покажу, как это делать одной командой, просто, типа, допустим, вот, slugperms, user, и чтобы выдать одной команде, командой, и мы будем проверять на вот этом вот а агрегате. Надо ему будет выдать, чтобы его я его случайно. Чтобы я его случайно не убил. А, он-то вообще не убьется. Ну и ладно. Ну, вот это вот огревать и будем. Отлично. Тогда. Получается, мы сейчас заходим. В, ну, в Атерна заходим. У меня что-то он не отображается, а понятно. Заходим в нас В плагинах мы скачиваем, конечно же, Essentials, Lockperms. И нам нужно Name Tag Edit. Вводим. Вот у нас такой вот Name Tag Edit. Вот его в этот скачиваем. Потом заходим в файлы после запуска сервера или после релода сервера. Заходим в файлы. Потом ищем наш name edit. Нажимаем на groups. И вот тут вот пока что ничего не трогаем. Смотрите, идем в lockperms А именно, прописываем команду lp editor. У вас она высветилась на экране, у меня почему-то тут такое все... Опущено, извиняюсь сейчас за вот такие вот помехи так еще мне надо вот так все отлично короче ну как я вам и сказал сделали lp-editor слышал editor у вас будет команда и смотрите создаем какую-нибудь группу вот так вот создаем название группы отображаемое имя это, смотрите, отображаемое имя, это вот, видели, у меня вот такая вот тут табличка есть. Когда я в Майнкрафте, у меня вот такая вот табличка есть. И там ранг, и вот это вот. И это вот сюда вот напиш напишите, что вам надо. Ну, конечно же, еще приоритет. И префикс не надо, родитель это игрока, либо дефолт там будет у вас. Смотрите. Вот берем вот мы нашу хелперку, и у нас тут вот есть всякие там команды, но нам это все не надо. Теперь заходим в файлы, пишем сюда хелпер, или, какая, или у там, какая у вас там, какая у вас привилегия. Сюда пишем nte helper, или даже можете просто х, и сюда мы пишем префикс. Какой нам нужен префикс для хелпера? L хелпер. Отлично. Суффикс. Суффикс это слева, префикс это справа от ника. Обязательно в конце пишем F. У меня вот тут еще админ есть. Для него я тоже напишу код. Админ nte админ, это у меня уже введено. Берем вот это вот, копируем. Сохраняем обязательно. И потом в нашу вот хелперку, вот просто вставляем, Enter, добавить, сохранить, LP Apple Edits, копируем вот это, нажимаем. Потом переходим в Mine, я лучше переведусь вот так вот, чтобы у вас появилась вот такая вот стучка. Пожалуйста. Потом вставляем это вот сюда вот. Force. Потом NTE Reload. И теперь смотрите. LP User. Выдаем helpку данному игроку. Пишем нет. Parent. Set helper. И, пожалуйста, и вот у нас сразу же это тут, ну, префикс. Как вы видите, у нас вот такая вот прям все слитно. И если мы там заглянем, а у меня вот у админа не слитно. Для этого мы переходим обратно в файлы. И вот тут вот ставим пробел. Вот тут я тоже забыл так поставить. Пробел вот тут вот ставим. Сохраняем. Пишем LTE И все готово вам больше ничего в этом не надо ну а сейчас вы можете посмотреть просто как я сейчас все вот это буду застраивать. а именно моды двоеточие permission. просто вот это даже лучше всего вот так вот это все скопировать и сюда вот это так вставить. Теперь препикс. Модер. Сюда мы пишем три вроде. Сейчас мы открываем таблицу цветов, которые у нас есть по ссылке в описании. И ну какую можно? Лучше три. Приоритет обязательно, кстати, укажите у админа. Мне кажется, кстати, я понял. Приоритету админа один, у хелпера пять будет, даже у хелпера будет десять. модера будет 5 но ну и все так теперь дальше ст 2 и вставляем nte st helping префикс st. точка приоритет уже 9 он будет тогда раньше получается стоять потом мы ставим а ну у нас получается уже да получается у нас больше нету ну, но я еще тут добавлю группу свою билдер L Билда. Префикс мы не ставим Приоритет Какой можно приоритет Так Ну приоритет пускай будет 10 Мы можем его изменить в любой момент И игрок Так, теперь Значит, Builder 10 У хелпера 50 но я так понял. Сейчас билдер будет выше всех. Если я правильно понимаю. LP... плядец. Фонс. Да, Help из этого выше. Поэтому сейчас, если мы напишем NTE... Вот. А, ну да. Но МТКедит не сильнее, чем в Тогда смотрите наоборот. У админа Вейт 1. Тут тоже ставим 1. У игрока 0. Нет. У игрока пускай будет 150. Ладно, ничего не будем так понять. Так, у него вид 5, потому что билдер, он у нас очень важный такой, типа, это очень важная, очень важная должность. Так, получается, у модера это ставим 10, у хелпера 15, у ст хелпера 14. сохраняем сразу же эдитом открываем и тогда нам нужно значит вот тут я права сейчас указывать не буду так модер значит модера указываем 15 тут, 15 тут, ой, не нет, 10, 10, 10, 10, так, потом у хелпера указываем вейс .15, 15 у ст хелпера, четырнадцать так ну получается все нормально стоят сохранить уп обглядец фонс нет даже это не пону тогда н вот если мы сейчас перезайдем. Нет, все равно ничего не помогло. Так. Сейчас мы тогда замажем. Отлично, я зашел. Ну, получается, на этом все. Я сейчас только добавлю. Ну, получается, я еще... Много как покажу вам. Во-первых, во-вторых, тут я добавлю билдера. Билдер. CtrlV. Нет, не то. Тогда нужно нам сохранить вот это. CtrlV. NTE. B. И тут мы пишем буилдер суффикс никакой приоритет приоритет у билдера 5 ну и все получается так теперь заходим вот сюда вот личная моды ntg.m добавить СТ Хаута. НТЕ. СТЕ. Х. Хаута. НТЕ. Х. Добавилось? Да, добавилось. Игрок никакой. Билда. НТЕ. В. Фань, чуть-чуть сейчас не te then, добавить. TE точка B. Энтер добавить. Идите еще раз. ТХ, а, все. Predicts. И все, отлично. Теперь, допустим, ЛП. User. Parent. Set. Билды. Угу. Блин, печально, ты так-то. Нте. Player. Play. Опа, да? А, а ч ⁇ у нас билден-то не выдается? Билдер НТЕ, Б. А, у нас билдера вообще тут и нету почему-то Ладно, ребята, это я все сделала уже за кадром Ну, а с вами был я, Максим Вы были на канале Шампунчик Геймс Ставьте лайки Потому что скоро будет новое видео или стрим. Ну, я не знаю, когда даже будет. Ну, короче. Всем удачи и всем пока-пока.